Друзья, всем привет! Меня зовут Статсура Владимир, и сегодня мы поговорим про миофасциальный болевой синдром. Точнее, про миофасциальный релиз. Дело в том, что миофасциальный синдром возникает в ответ на повреждение, на стрессовое раздражение организма извне. Вообще, что такое стресс? Стресс – это реакция организма на какое-то действие, на какого-то раздражителя извне. Это может быть как физическое воздействие, так и психологическое. Чаще всего как раз вот именно психологическое. Но э, нужно учитывать, что в офисах или, например, э, там, за рулем, когда сидит человек, или там э, за какой-то другой любой напряженной работой, э, возникает действие именно обоих этих факторов. То есть стресс извлекается извне. То есть какие-то дедлайны, начальные кричит, э, очень тяжелые какие-то проектные работы. Да? То же самое за рулем, например, человек сидит. Нервы и плюс вынужденное положение. То есть что за рулем, что за компьютером, мы сидим чаще всего в вот какой-то вот такой позе. И мышцы, особенно трапециевидные чаще всего, начинается все с них, они начинают зажиматься. То есть они толком до конца не расслабляются, но ну и не сокращаются полностью. И, соответственно, за счет того, что там постоянно в тонусе, в перенапряжении эти мышцы находятся. В глубине возникают вот именно триггерные точки, то есть воспаление этих одного-двух мышечных волокон. И, соответственно, возникает и болевой синдром именно в этой точке. Более того, получается, что они чаще всего в глубине находятся. Я буду рассказывать, как это избежать, как это вылечить именно с подручными средствами. Как правило, самое часто подручное средство, которое у нас есть, это палец. То есть или... Если указательным пальцем делать, то делайте его в таком положении Или большим пальцем да, вот в таком положении То есть нужно будет надавливать на это болевое место то есть Смотрите, чаще всего вот я начну с трапециевидной мышцы Допустим, мы нашли какую-то болевую точку То есть надо сначала поискать Как это сделать пальцем? прям Просто полностью пройтись по всем местам, где у вас болит То есть найти это место Если у вас где-то есть спазм даже если вы не найдете болевую точку тригерную, да, вы просто сделаете себе массаж, что уже будет в пользу вашим мышцам. Так вот, и вот вы нашли, например, эту точку болевую, да. То есть в идеале нужно на ней постоять и подержать. Ну, где-то около в районе минуты, там полторы. То есть вы нажимаете на эту точку и начинаете вращать. То есть, допустим, можно потянуть мышцу, можно наклонить голову. То есть, в одну сторону, вниз в сторону, вот сюда отодвинуться, вот сюда отодвинуться. Рано или поздно вы поймете, что это, эта боль, она даже усиливается. То есть можно посильнее понадавить, можно послабоше понадавить, потянуть эту мышцу, да. И а, потом, после того, как вы подержали на этой точке, массирующими движениями вокруг расходиться и расходиться, расходиться. В идеале, конечно, да, это должен быть а, мяч для миофостального релиза. Плотный как, ну, как по типу теннисного шарика, а, плотный достаточно, чтобы он был. И им вот как раз... Раскатывайте это место. Ну, если нет мячика, можно использовать подручные средства. Значит, есть вот такая, допустим, банка, да? То есть вы прикладываете ее к стене и сами прикладываете таким вот образом. И прокатываете, находите, можно посильнее надавить, можно лечь на пол. То есть я просто сейчас вам для удобства показываю от стены. То есть вы находите эту болевую точку и вот, вот, нашли, все, и встали. Вот. В течение минуты нужно вот возле нее прям вот прокатываться, то есть прям... Повыше встать, пониже. Можно руку отвести в таком положении, то есть в такой амплитуде поделать. Развернуть, руку назад завести в таком положении. Можно свернуть руку и тоже вот так поводить. То есть все те же самые техники работают и на э, нижней конечности, на ягодице. Значит, э, вот в зависимости от того, какая окружность, да, которую вы берете, она будет глубже проходить. Если вы возьмете потоньше, ну вот у меня какой-то... Не знаю, банка какая-то стеклянная, вот. соответственно она пойдет глубже. То есть ее прижимать она существенно больнее будет, то есть вы будете чувствовать, потому что чем меньше площадь соприкосновения, тем глубже она в мягкие ткани продавливается. То есть палец это по сути самое прям мощное средство. Но это неудобно просто самому себе делать неофициальный релиз, а так вы можете, например, в стене просто подойти и прокатать это место. То есть, ну допустим, трапециевидные мышцы. Да? То есть встать в таком положении, прям придавить полностью и наклониться на нее Вот я нашел эту болевую точку, я наклоняюсь вперед, могу вперед наклониться, назад наклониться, в сторону от отвестись, повыше прокатиться. Вот. Ну да, будут неудобства, потому что это все-таки непрофессиональный инвентарь. Поэтому будут какие-то неудобства. Но в целом методика рабочая. Да, допустим, вот я нашел болевую точку поднимаю руку, и у меня очень сильно прям простреливает вот в палец, и я чувствую прям симптомы крышкового натяжения. То есть у меня прям средний палец отдает. Ой, соскочил. Вот. То есть, друзья, не бойтесь, не бойтесь выглядеть глупо. Главное, чтобы мышцы отпускали в таком положении. Можно вперед завести. Вот так вот ее завести. Так прокатить. Да, рано или поздно вы найдете болевую точку. Даже если ничего не болит. Уф. В таком положении, то есть на это можно выделить 3 минуты, если э, обычно, да, какие рекомендации. Допустим, у вас 8 э, график дневной. Вы разделяете все восемь часов на каждый час, и каждый час делаете что-то для своего здоровья. Допустим, вот массаж шейного отдела. В следующий там может быть э, разминка какая-то в поясница. В Следующим может быть э, разминка для шейного отдела. Следующим миофассальный для поясницы то есть каждый час сделайте что-то по чуть-чуть это гораздо лучше будет гораздо эффективнее для вашего здоровья для здоровья нервной системы для здоровья мышечной системы чем нежели вы просто пойдете один раз в неделю в спортзал но там просто умрете сделаете все виды упражнений и скажете все доктор я сделал все но почему-то ничего не получилось а я вам скажу почему потому что вот ваш образ жизни. Если его не менять, то, соответственно, никакие лекарства, никакие там э, терапевтические методы, они будут неэффективны, потому что образ жизни не меняется, соответственно, все продолжается в том же Так Пару слов о том, как делать миофорстальный релиз на э, нижней конечности. Значит, берем еще раз подручные средства, так как у меня отсутствуют какие-либо другие. Значит, просто подкладывайте его в, так, в таком положении. То есть, Кататься должен вперед-назад. Выпрямляете ногу, старайтесь поясницу все-таки не разгибать. Вот в таком положении. Можно чуть-чуть наклонить ее, развернуть. То есть стопа смотрит каждый раз по-разному. Вот вы прокатились, не нашли никакой боли. То есть туда-сюда прокатились, прокатились, руками можно прямо вот держаться. Но нога на весу. То есть ничего не нашли, повернули чуть-чуть стопу. И ох, вы обязательно найдете болевую, симп... болевую точку. Ох. Вот. В общем, в таком положении можно замереть э, секунд на 10. Дальше после этого чуть-чуть прям прокатывать, прокатывать, стараться расслабить эти мышцы. Вот. Соответственно, можно ногу после этого как-то наклонить, например, вот так. Э, поворачивать. То есть вот сюда, наверх, в сторону. Мышцы будут очень сильно болеть, эта болевая точка, она прямо безумно будет вам кричать о том, что не надо так делать, но э, потом эти мышцы пройдут. То есть, если там есть какая-то боль, даже если особо сильно не болит, вот я сейчас нашел прям, уф, мощно. В общем, в таком положении, э, ну, это в основном средняя ягодичная, то есть, э, вверх большая ягодичная и средняя ягодичная. До грушевидной, чтобы достать, нужно чуть ниже, прям ближе к седалищному бугру, то есть, ну, точка, на которой вы сидите. Вот. И, соответственно, в таком положении так вот отвести и прям, уф, там по глубину ткани она прям пройдет и очень будет больно. Ну, как правило, там в любом случае будет больно. Вот. Так что как-то вот так. Значит, следующее это боковая поверхность. То есть, все то же самое. прям вот просто кладете его в таком положении, поворачиваетесь, и так прокатываете ногу. То есть нашли какую-то болевую точку. Встали на ней, зафиксировались. Секунд 10-15 постояли. И дальше секунд 30. Вот так вот просто разматывающие такие вот вращательные такие движения. Недолгие. Ну то есть, ну все, вот нашли болевую точку. На нее максимум тратят, там полтора-две минуты. То есть сильно много не надо на не тратить. Потому что... Uh, ну да, чем дольше вы на нее воздействуете, тем лучше, но лучше uh, потом повторить еще раз. Допустим, два раза в, в день сделать, или три раза. Это будет лучше, чем если вы uh, один раз, там, три минуты на ней прокатаетесь. Вот. Ну и то же самое в таком положении. То есть, вот, также зафиксировали, легли полностью и прокатываете. Здесь можно так вставить. То есть надо ехать и прямо вот покататься, поискать. Нашли какую-то болевую точку. Опять постояли, помучились, покричали. Может быть, даже будет вход провить вообще легко. Потому что это больно, как правило. Но потом проходит достаточно хорошо. Вот, если есть такая возможность, можем чуть потянуться. Да, то есть видео про растяжки перед.. Видео про растяжки перед прогулкой я вам показывал. Вот. Здесь, то есть лежа, в принципе, ну старайтесь поясницу, конечно, еще раз сильно не сгибать. Вот. Ну, ногу можно на себя потянуть, можно лечь. Здесь лежа лучше всего тянется. После того, как миофасциальный релиз провели, так подержать можно. Вот так на себя потянуть, так в сторону потянуть. Так чуть поднять повыше на себя. То есть вы чувствуете напряжение. И в динамическом еще раз динамическом напряжении. То есть не надо вот так вот лежать и просто лежать. Лучше чуть отпускать, напрягать, отпускать, напрягать. Старайтесь не поднимать таз в таком движении. Ну, на сегодня все. Всем здоровой спины. Пока!